у вас были все водные основания дополнительные аргументы для принятия торговых решений сегодня на повестке экономического календаря в 1130 нас ждет по gmt выступление кристин лагарда слишком Часто в последнее время, точнее в последние дни, чиновники пытаются повлиять на ситуацию, которая происходит с европейской валютой. Оно и понятно, потому что валится все, что ассоциируется с риском сейчас. И если не предпринимать какие-то усилия по контролю обменного курса, я думаю, что падение будет своего рода свободным, как это мы могли наблюдать. В последние две торговые сессии, если брать в расчет пятницу и понедельник, в британской валюты. И, кстати говоря, до сих пор Банк Англии не признался, что он вмешался в вот этот стремительный обвал, когда... Пара буквально за считанные минуты в понедельник потеряла больше полтысячи пунктов. Достигла отметки 1.03, после чего последовал выкуп до уровня 1.0750. Примерно рядом с этим значением пара котируется сейчас. Я думаю, вы со мной согласитесь, что такого рода коррекция не может быть исключительно основана на технической природе. Скорее всего, было вмешательство непосредственно Британского регулятора через проведение валютных интервенций. Но нужно, чтобы прошло какое-то время, пару недель, и тогда, может быть, Банк Англии отчитается о проделанной работе по стабилизации курса. Да и, в принципе, что критиковать британский регулятор, мы прекрасно понимаем, что, в принципе, центральные банки, и должны следить за стабильностью курса национальной валюты. И был уже прецедент с такого рода вмешательством буквально на прошлой неделе, когда с интервенциями на рынок вышло Министерство финансов в копе с действиями Центрального банка Японии. Ну ладно, давайте вернемся к тем фундаментальным фундаментальном событии, которое мы сегодня ждем. Кристина Лагард, ее выступление. Станет ли оно настолько значительным и влиятельным на курс евро, что мы увидим серьезный разворот? Я думаю, что пока что о развороте европейской валюты говорить еще слишком рано. Но при этом я хочу подсветить, друзья, вам, что мы в шортах именно Сколько раз заходили, делали цели, перезаходили в этот инструменты, я обозначал тенденцию того, что европейская валюта останется одним из самых главных аутсайдеров валютного рынка. Вы должны понимать, что при текущем новостном фоне дорога у евро все-таки вниз. Но не может вот так вот однонаправленно пара без какого-либо контроля и коррекции двигаться лишь к тем целям, которые были обозначены ранее, то есть 0.95 и потенциально пониже. Должен быть откат, и к нему вы обязаны, как трейдеры, которые спекулируют на том, что сейчас происходит в плане новостей, понимать это риск-менеджмент, собственно, как и всегда на вас. Но тенденция остается нисходящей. Очень много плохой статистики, как вы помните, промышленный сектор, сфера услуг, значения, которые лишь подтвердили, что еврозона, по сути, уже в рецессии. Я думаю, что это так. Нужно просто дождаться обновленных данных по ОВП, и мы поймем, что последний квартал это не просто как бы пробуксовка европейской экономики. Нет, это уже серьезный откат назад, потому что по опять же, промышленности и сфере услуг мы видим минимальные показатели вообще за все время наблюдения за статистикой. Бизнес сейчас очень сильно переживает за перебои с поставками энергоресурсов, потому что понимает, что если они возникнут, то не избежать нормирования. Распределение этих ресурсов предстоящей осенью и зимой. И, конечно же, при таком развитии событий, деловой активность в промышленности восстановить в принципе не удастся. Бизнес-оптимизм АИФО, который вышел накануне, мы готовились к слабым цифрам, они оказались худшими также за все время наблюдения за статистикой. Исторический минимум 84,3 с 88,5. Укрепление американского доллара и еще неготовность европейского центрального банка сделать что-то прям действительно стоящее, чтобы остановить обвал евро. То есть ЕЦБ в последние дни даже не намекнул нам о возможности, например, какого-нибудь экстренного заседания в ходе которого может быть дополнительно повышена процентная ставка. Это говорит о том, что и ЦБ сохраняет вот этот исключительно консервативный статус и думает, что все разрешится и наладится само собой. Поэтому общая тенденция на рынке, в отношении, на валютном рынке и в отношении пары евро-доллар останется нисходящей. Я думаю, что мы доберемся до прям совсем уж глубокой цели на отметке 0,95. Следующий важный отчет, за которым мы будем следить. В первом случае это было выступление Лагард, сейчас это уже макроэкономический релиз. В 12.30 по GMT выйдут данные по заказам товара длительного пользования. Я думаю, что опыт, который у нас есть в плане анализа американской статистики в последние недели, просто позволяет нам предположить, что эти цифры тоже не разочаруют. Вспомните последние релизы пятничные по индексу на производственной активности PMI. Были хорошие цифры. Сильный отчет, в частности, рост индекса PMI с 51,5 до 51,8. Сфера услуга тоже скачок с 43,7 до 49,2. И фактически мы увидели уровни и значения, уже соответствующие зоне восстановления. И это при том, что доллары и так баловине, опять же, всего, что сейчас происходит на рынке. Это жесткая монетарная политика американского регулятора. Это бесконтрольный рост доходности американских облигаций. Это его защита защитный статус, который делает его самым востребованным активом на финансовых рынках. Отсюда и текущие котировки по индексу доллара 113.61. Все уже верят в то, что будет дальше тест сопротивления 115. Я верю в то, что, друзья, индекс доллара будет и дороже, но при этом я понимаю, что если сегодня индекс доллара даст коррекционный откат, для меня это не будет новостью, потому что это также естественно сейчас для рынка, как и, наверное, прогнозирует дальнейшее укрепление с учетом того новостного фона, который сложился. Временная инициатива может перейти к продавцам, но это не значит то, что изменится тенденция. Более низкие уровни для тех, кто ранее промежкал, будет... Отличной возможностью не повторить ошибку вновь. Все-таки присмотреться к горизонту дальнейшего роста этого инструмента. Доллар иена 144.45. Друзья, очень интересная ситуация по паре доллар иена. Потому что на прошлой неделе, как я отметил, Банк Японии провел валютную интервенцию. Это сбросило курс с отметки 145 до уровня 140. Но потом быстро стали снова выкупать доллары, И в итоге мы сейчас вернулись к тем же самым уровням которые были ну, почти тем, тем же уровнем, который мы наблюдали до начала валютной интервенции. Что будет делать Банк Японии дальше? Очень хороший вопрос. Есть уже предварительная информация от Reuters, что на интервенцию прошлой недели Банк Японии потратил почти 25 миллиардов долларов. Это в разы существенно больше, чем думал я. И это, конечно же, существенно больше, чем те расходы, которые нес на эти интервенции японский регулятор в далеком 1998 году. Уж не уверен, что Банк Японии решится снова выйти на рынок, но, возможно, ему придется это сделать. И можно предположить, что где-то вот в диапазоне от 145 и выше эти интервенции могут последовать снова. Поэтому тем, кто любит такого рода фундаментальный фон, готовится к каким-то событием точным таким триггером для мощных движений может быть друзья будет не лишним выше 145 уже присматриваться к продажам как раз в расчете на то что на рынок выйдет японский регулятор проведет интервенцию и сбросит курс еще на несколько фигур вниз но нужно также признать что эти интервенции не, так, не такие уж и эффективные потому что Курса в принципе, вернулся к тем рекордным уровням, на которых и был. Но это не значит, то, что не нужно пытаться влиять на какое-то направленное ослабление курса национальной валюты. По другим, по другим финансовым активам. Американский фондовый рынок S&P 500 3695 пунктов. Я по-прежнему сторонник того, что мы увидим значение еще ниже. Золото, как я ранее отмечал, я все-таки взял в покупку сейчас котировки 1632 доллара за тройскую унцию и признаю, что это минимальное значение за 2,5 года. Но логика, по которой я купил золото, была вам озвучена. Я сделал большую ставку на геополитику, которая может привести к серьезному росту, причем внезапному, этого инструмента. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.